Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, из этого видео вы узнаете все самое важное про тотальную реабилитацию зубов. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, эта информация будет для вас очень полезна. Записаться на прием вы можете на сайте Neomet, либо по номеру, указанному на экране. Любая большая комплексная, тотальная работа, как правило, начинается с того, что человек просто в жизни приходит к тому, что понимает, что его постепенно либо не устраивает форма его природная, либо не устраивает цвет. Мы точно знаем, что цвета можно достичь за счет отбеливания, но и отбеливание тоже перестает быть уже актуальным, когда сделано по 3-4 раза. И мы понимаем, что речь идет про тотальную большую реабилитацию всех зубов. Начинается все, безусловно, с консультации. Делается, безусловно, большое диагностическое КТ, на котором мы как раз-таки можем посмотреть какие-либо скрытые нюансы. После этого мы уже полноценно садимся за компьютер с обсуждением всех дальнейших действий. Пациент получает максимально информацию по тому, как это делается, то есть пошагово. Какие материалы используются, как техники все моделируют, чтобы в итоге можно было понять и прочувствовать, о чем же в дальнейшем пойдет речь. Хочу выразить огромную благодарность доктору Георгию Гачаевичу. Мне делали виниры. Я доверилась выборе цвета доктору и не пожалела. Очень довольна результатом. Все прекрасно. И теперь у меня улыбка мечты. Как правило, на этапе диагностики и консультации мы понимаем, какие зубы нужно будет удалить, где возможно потребуется поставить дентальные имплантанты, делается комплексная большая гигиена, также возможно требуется пациенту пройти терапевтическое лечение, то есть пролечить кариесы, которые могут осложнить нам будущую работу. То есть такой достаточно большой объем требуется пройти пациенту, безусловно, так как делается большая очень ответственная работа, и просто упустить какие-то нюансы недопустимо. Достаточно распространенным вопросом в нашей большой тотальной реабилитации является, насколько объемно приходится точить зубы. В целом, когда такой вопрос возникает, я понимаю, что нужно, безусловно, исходить от клинического случая, который мы имеем, но если все в пределах разумного и зубки у нас стоят достаточно ровно, то объем обточки, естественно, абсолютно незначительный. Основная цель наша преследуется в том, чтобы не довести зубы до предела, то есть создать определенную чувствительность и в конце получить хороший результат. После того, как мы полноценно провели диагностику, мы понимаем, что нужно составить план лечения. В таких случаях бывает, подключаются, как э, практика показывает, подключаются э, терапевты. Максимально стараемся, чтобы э, всегда все нюансы были просчитаны, потому что вы именно в нашей работе при таких тотальных реконструкциях и благодаря современным технологиям, как компьютерная томография, это удается. Следовательно, после того, как план составлен, мы уже дальше стараемся с ним ознакомиться полноценно, чтобы можно было приблизительно понять, что дальше будет происходить. В случае, когда у пациентов нужно пройти реабилитацию совместно с хирургией, то есть поставить дентальные имплантант, и, безусловно, реабилитация чуть-чуть увеличивается, потому что нам нужно дождаться, когда произойдет полная интеграция имплантов. После того, как мы понимаем, что вся хирургия и терапия пройдена, дальше наступает полноценное ортопедическое лечение, которое и подразумевает виниры либо коронки. Если же в период всего лечения не потребовалась дентальная имплантация, то, безусловно, период реабилитации и лечение сокращается. Как правило, все лечение занимает около месяца. Мы точно понимаем, что пациент несколько раз должен прийти к нам на прием. Для того, чтобы пациенту было комфортно, как раз-таки пациент после начала столь объемной работы уходит уже с временными винирами. Это специальный материал, он имеет разные оттенки. Как правило, все хотят всегда белый и зубы это абсолютно адекватно это очень симпатично это современная тенденция я лично всегда это поддерживаю то есть пациент ушел с временными винирами которые имеют большую прочность следовательно редко бывает что такие вещи нас подводят но как правило все стоит очень даже комфортно и достойно на протяжении всего лечения временная конструкция, которая была установлена пациенту, как правило, очень комфортна в ношении и эстетически тоже также превосходна. На весь период лечения используется временная конструкция, что позволяет абсолютно незаметно для окружающих пройти всю реабилитацию. Современные технологии как раз таки и позволяют эту работу совершить максимально комфортно и для пациента, и для доктора, что, в принципе, ощутимо, потому что результаты, которые мы имеем, и вы их можете лицезреть у нас и на сайте, и на наших видео, они говорят за себя любая конструкция безусловно имеет свой срок службы нужно понимать что к этому нужно подойти максимально ответственно потому что такие конструкции не любят какую-то очень жесткую пищу это что-то типа фисташки орешки что-то подобное как правило конструкция может не выдержать можно попробовать на прочность да, даже могу сказать что есть и такие случаи когда мы понимаем что пациент хочет понять насколько эта конструкция поддастся в его эксплуатации но как как правило все же не стоит экспериментировать эксперименты до добра иногда бывает не доводят что в итоге иногда практика показывает что мы встречаемся повторно для того чтобы ну это не сразу но лет так через пять бывает что все же происходит в целом конструкция точно должна прослужить три года как правило это у нас хороший гарантийный период который мы точно уверены что нас технически ничего там не подставит но я всегда так говорю доломать можно все что угодно в конце концов не стал Тойя приобретается дома, чтобы на нее смотреть. Это зубы, и они, безусловно, имеют свой определенный срок службы. Чисто технически такая работа должна простоять и 10, и 15 лет, но просто-напросто в ходе жизнедеятельности иногда не получается устоять перед всякими изысками наших блюд, вот, и получается, что можно нарваться на неприятности. Но, опять же, неприятности эти решаемы, всегда как бы материал, так скажем, поддается дублированию, и можно просто-напросто внедрить даже одну из при какой-либо по -по поломке. Накопленный опыт команды Neomet помогает проводить комплексные реабилитации и достигать максимального результата. Поэтому, если вам нужна экспертная поддержка, приходите к нам.